Находясь в здании в стенах высшего учебного заведения, любого, я всегда чувствую себя почти как дома, потому что прекрасно понимаю себя, прекрасно понимаю, чем живет то или иное учебное заведение, тем более такое крупное, такое значительное и известное в Европе, как Афинский университет. Я думаю, что э, если в зале присутствуют студенты, то они меня наверняка завидуют, потому что э, отмечают, что э, я стал доктором экономики, не защищая никаких диссертаций, что всегда приятно. Но могу сказать даже, даже если... Даже если согласиться с мнением э, выступавших здесь для меня ораторов, и, и э, считать, что это высокое звание присуждено мне за практическую деятельность, то должен честно сказать, что у нас, конечно, работает большая группа людей, экономистов, юристов, при выработке э, стратегии экономического развития России. И я, во-первых, в этом смысле целиком отношу эту, э, эту степень. На их счет, а еще, во-вторых, должен сказать, что моя роль в этом смысле довольно скромная. Мне нужно только говорить да или нет. Да или нет. И вот так вот получается. Получается довольно неплохо. Последние, последние полтора-два года э, Россия имеет хороший систему экономического развития. Но должен, должен сказать, что мы поздравляем и президента, и правительства Греции, которые проявляют самые, самые лучшие качества европейской экономики сегодня и обеспечивают высокие темпы развития греческой экономики. 4% в условиях условиях, в которых находится сегодня экономика мира и э, европейской экономики, это очень хорошие показатели. Правда, я сказать, что у нас в прошлом году темпы были 8,4%, в этом году уже 6, И мы, конечно, этим гордились. Э, Риктор, когда выступал здесь, говорил очень содержательно, говорил о истории наших отношений. И я могу с этим только согласиться, присоединиться ко всему, что было здесь сказано. А, себе позволю сказать несколько слов о, о сегодняшней России. Но если позволите, начать хотя бы с X века. А, именно в X веке. В конце 10 века с принятием в древние русские христианства были развернуты границы европейской цивилизации до Урава, а позднее и до Тихого океана. Это был серьезный исторический выбор в России. Другой исторический выбор, сделанный нашим народом на рубеже 90-х годов, уже 20 -го века также, без всяких сомнений, кардинально изменил мир. Этот выбор позволил покончить с глобальным противостоянием в мире. Он открыл дорогу к единству Европы, расширил пространство свободы и демократии. Мы, если можно, так сказать, переболели авторитаризмом в его самой тяжелой форме. И у нас появился иммунитет к идеологической несвободе иммунитет, который может быть полезен и старым демократичным. За 10 лет мы прошли очень сложный путь, накопили уникальную практику государственного и политического строительства. Российский народ сформировал демократическую государственную власть. Механизм свободных выборов устойчиво работает на всех уровнях. Существенно укрепились основы федерализма. В России состоялось гражданское общество. Но все эти годы менялись не только политическая система и экономические устои. Преображались люди. Они учились думать и работать по-другому. И прежде всего почувствовали себя неотъемлемой частью огромного мира современной цивилизации. Этому в немалой степени способствовала и российская культура. Культура, которая органично сочетает в себе духовность, во многом воспринята еще от Византии. И европейские коммунистические ценности, в которые Россия внесла свой огромный вклад. И сегодня тоже об этом говорилось. И я очень признателен господину ректору за то, что он вспомнил сегодня. Сегодня мы не мыслим себе успешного будущего России без демократии, без последовательной интеграции в мировые процессы. Дорогие друзья, мы вместе одолели холодную войну. И казалось, ничего не может помешать устойчивому и безопасному миру. Но современная цивилизация не только стремительно развивается, она, как мы знаем с вами, сталкивается и с новыми угрозами новыми судьбами. Серьезная угроза мировому сообществу и демократии это, конечно же, терроризм. Для борьбы с ним немало а, недостаточно объединить ресурсы и возможности государств. Мало создать эффективную национальную и международную правовую систему. Будем откровенны, пока мы до конца не осознали саму социальную природу терроризма, всю его многолитости а без этого питающие его корни истрепить будет практически невозможно. События сентября этого года вновь показали, что идеологии терроризма отрицают базовую основу демократии – ценность человеческой жизни. Причем не только чужой, но и своей собственной. И потому у терроризма и тоталитаризма во многом одна природа. Их главная цель – подавление прав и свобод человека, духовный раскол цивилизации, страх и подозрительность. По сути дела, мировое сообщество пытается заставить отказаться от демократии, провоцирует государство на принятие решений, сужающих правовой поля для граждан и лишающих возможности в полной мере пользоваться своими свободами. Я абсолютно убежден в борьбе с терроризмом. Мы не вправе выбирать права и свободы граждан. Пусть даже такое решение кажется самой простой и оправданной реальностью. Мировое сообщество не должно позволить утянуть себя конфликт религий. И мы очень много говорили об этом в ходе моего визита с руководством Греции. Я убежден, что террористы искусственно разжигают конфликты в религиозной сфере в расчете на обывателя не неотнегощенного а историческим и правовым знанием, раздувая этот конфликт цивилизации. С примерами подобной пропаганды, использующей исламские услуги, во зло, а не во благо народа, в том числе и народа, исповедующего ислама, столкнулись на Северном Кавказе. Но также мы видели, как террористы, объявившие себя защитниками истинной веры, убивают своих собственных священнослужителей. И потому огромная ответственность лежит сегодня на мировом научном сообществе, на ученых, занимающихся теорией развития общества, государства, права. Мракобесию и духовной скудости мы должны противопоставить интеллектуальное богатство цивилизации, силу права и коммунистические ценности, выработанные за тысячи лет существования демократии устойчивое, безопасное развитие человечества невозможно и без искоренения социального неблагополучия. Сегодня демократия всего мира проходит испытание глобализации. Нам еще предстоит достроить демократическую систему межгосударственных отношений и международного права. Отладить справедливые торгово-экономические связи. Все это большая и очень сложная задача. Но в противном случае если мы не решим ее, благо глобализации вернутся новыми угрозами, в том числе и для самих развитых государств. Бедность и социальная безысходность – слишком хорошая почва для фанатизма и экстремизма. Удобная питательная среда для разжигания религиозных и медицинских конфликтов. Далеко не всегда в международных связях можно открыть новую страницу, и закрыть старую. Но в наших отношениях есть уникальная особенность. У них никогда не было отчуждения и темных пятен. И пусть эта добрая традиция, общая историческая память стала тем капиталом, который мы вместе мудро используем и будем приумножать. Благодарю вас и за внимание, и за высокую оказанную мне честь. Спасибо большое.